Есть такой проект, мы играем в театр, собираются делать спектакль по Юлю Киму Орденский лес, который тоже переписал по Шекспиру его, собственно говоря. Вот. Есть такой персонаж, Жак Меланхолик. Вот, его доверили мне. У нее есть такая песня меланхолическая. Я ее сейчас исполню. Усталый Презрев презренный двор Где вместо мира и покоя злой раздор Уйди, тропой лесной, к негромкому ручью Он говорливою волной Утешит боль твою шуми, в Крустальный мой родник Прости, но смысл твоих речей Я так и не пости. Но смех и боль пойди пойми Напрасно сил не трать С какой я стадень, черт возьми Обязан это знать. То смех или боль Мне все равно. Мне все не все мне равно. То смех или боль Мне все равно. Все мне, о мне? Беспечный сын природы плыву я по волне, Что кроме солнца и свободы нужно мне. Богатство не прельщает, любовь не тяготит. И что ж тогда меня печалит, по а, чему болит? мой родник, как ты такой же я ничей. И дюмен мой язык просторный бой тесный двор. Печаль моя со мной. Прости, приятель, что за вздор. И несущая пред. То смех, то боль, Хотя не все равно оль, Мояй трудоль, То смех, то боль, Хотя не все равно оль, Хотя не все рад